Жизнь невозможна. Поговори угу. ага. назад. Рызыч! Бротечко! Галка! Да, ебли. Ау, Че нет, а, блядь, она там осталась. А, нет, здесь есть проводочек. Здесь проводочек тут есть. Чего вы, как вы? Человечество, вы как поживаете? Что нового? Видите, сегодня я уже нормально выгляжу. Вчера просто был диком пьян. Бля, а стиков нету, да нихуя. Стики кончились. Блин. А? Сиков нету, всех пиздец вам. Да, блядь. Бросайте, говори, блядь. Я не пиздел бы, блядь. Вы правильные вещи. Наркоман, что ли? Нет, блядь. Ну чё? Как ваш день проходит? Вейп, блядь. Без никотина причем, вейп. Блин, идите нахуй, блядь, заебали бойцы, ебали. Шалом, Мойша. Мойша тут шалом говорит. Блядьте, блядь. Вы потом говорите, вот как тут не пить, блядь. Бутылочка бискаря. Да. Садя, блядь, я заеду с бутылочкой, бискарик. Да, да. Поднять настроение. Угу. Здорово всем, здорово. Слушайте, короче, внимательно меня сейчас очень внимательно слушайте меня. А в сфере последних событий... Бля, у меня машина снимает. Короче, в свете последних событий я хочу вам сказать так. Очень просто все. Если вам не нравится моя музыка, не слушайте меня. Не надо мне писать всякие гадости. Пожалуйста, вы меня заебали всякой хуйней. Пишите, мне в директ завалили каким-то говном. Бля. Вот, Если вам нравится моя музыка, слушайте мою музыку если вам не нравлюсь я как человек дай бог вам счастье чтобы у вас все было хорошо вот вы меня лично не знаете делайте выводы из интернета вот Че? вон там мне пишет Тупи пизда говорит слышь пробор я тебя жду, давай вот я хочу вам сказать это очень просто все все в этом мире просто не нравится не смотрите нравится смотрите вот. А вот то, что вы пишете мне гадости, там периодически какие-то непонятные, я могу сказать на это все тоже очень просто. Вы больные люди. Вы пишете чужому человеку, который старше вас, который вас не знает, но вы его знаете, бля, вот, всякую хуйню. И вы думаете, что этим самым вы выделяетесь на фоне общества. Я хочу вам сказать так, вы не выделяетесь на фоне общества. Ваши комментарии ничего не поменяют в моей жизни совершенно. Вот. Но учитывая, что вы все равно это пишете, я иногда вам отвечаю, как, данный, как в данной ситуации. Люди, отъебитесь от меня, пожалуйста, просто отстаньте от меня со своей хуйней. Вы всех срете, вам делать нехуй, вот вы целыми днями сидите и пишете всякую хуйню про посторонних людей. Почему вы не можете, блядь, спокойно жить? Почему? Вы что, блядь, больные или какие-то там немощные, или что с вами? Поэтому хочу вам сказать так. Просто, блядь, и ясно. Не пишите мне всякую хуйню. Просто не пишите всякую хуйню мне. И все. Нигде не пишите вообще про меня всякую хуйню. Пишите хуйню про себя. Вот, кнопочный герой. Как не залезть к вам, блядь, в Инстаграм в посмотреть, кто пишет, блядь, ну, я бы тоже мог всякую говну выписать. Я же этого не делал. Хотя админ иногда у меня старается. На цело охуенно. Знаете, чем отличается ЦАО от других тусовок? У нас есть У нас есть важное для нас это мнение наших близких людей Вот остальное пофиг Вот такое у нас, видите, маленькое заведение ЦАО Рекордс. Артуриус. Артуриус. Артуриус. Короче, вот так вот я, в принципе, что и хотел сказать. А по поводу последних, в свете последних событий, мне сейчас звонили с одного репаблика, брали мне интервью. Вот, я там все подробно объяснил, все подробно сказал. Вот. Кострами шалон. Ну, Барбер, я же лысый. Нормальные джинсы. джинсы, 17 тысяч. Нормально. Нормально. Совершенно живем. Нахуй на Еще пару батл будет джинсов. Конечно, денег нет, блядь, пойду на батл. Вот такой вот. такой вот батл. Мне джинсы нужны, А если вы хорошие люди и вообще вам реально интересно, что на самом деле происходит в жизни, так сказать, моей персоной, Я вам хочу напомнить, что скоро выходит мой альбом. Нет, он не выйдет 16 числа. Извините меня, пожалуйста, я решил, что там слишком мало песен, и решил добавить туда две песни, и за этого, короче, он оттормаживается не на определенный срок. Вот, я не виноват в этом, в этом виноваты битмейкеры, потому что они мне приносят всякие крутые биты, и мне хочется их, короче, интегрировать в свой альбом. Так что, извините меня, пожалуйста, но вот такая вот хуйня. Да? Бит Битмейкера, пиздец, <с молодцы, сволки. с И не надо никого хейтить. Мир охуенная штука. Все охуенно в этом мире. Не надо никого хейтить. И этот как его. И просто, блядь. Просто живите счастливо, улыбайтесь, любите своих близких. Не стройте себя гангстеров, если вы не гангстеры. Вот. И будет все хорошо. Можешь, что я молчу? Можешь отправить в Артуриусу паспорт свой. Ему нужно взять тебе билеты. Мы едем в Тюмень, все тусы. Все, всем пока. Я вас люблю очень сильно. Слушай, ты мне за сережки попробуй предъявить. Вот реально приедь и придиви, Вы все пиздец. Просто, блядь, доебали да за моих Сережек. Да я хоть весь нахуй обколюсь. От этого, блядь, ничего со мной не произойдет. Бля, ну долго, да, я долго пишу альбом. Но я хочу хороший альбом написать. Я же не хочу написать хуйню, блядь. Я, блядь, сколько ничего не выпускал. И сейчас я такой выдам какую-нибудь шляпу. Понятно, что, блядь, очень много людей будет всякую дичь писать. Типа, ебать, это хуйня. Чуть-то особенно рэперы, которые нахуй никому не нужны. Буду писать, что мой рэп это дно они будут сидеть там у себя, короче, блядь, около своего компьютера и писать гадости Жаско. Есть там один... Кто, блядь, бомбит у него там? Бомбила? Бомбила? Ешь лупы прокачает Каким эмс бомбило, братан? Такое просто эмси Дратуйте, дратуйте вот. Драдуйте, товарищи. А, этот эфир я удалять не буду, я его оставлю. Вообще я их всегда удаляю, но я так понял, что это бесполезные занятия. Потому что, короче, все равно их потом находят. Вот. А, вот смотрите, видите, там всякие вот там типа Руслан, Слан, Долор, блядь, пишет гадость человек. Человек а, неадекватный человек что такое ты дай сюда пульты, зачем его забрал? подсветочка фон нормальный нужен, нормальный фон, нормальный фон вот так вот И я буду в красном а, ну твой то наверное точно никому не нужен будет поэтому можно там даже его не писать курим дурь Спасибо большое, я вас тоже очень люблю, многих прям, вот, многих люблю. На кого, слышишь, Руслан, на кого гнать мне и не гнать, тебя я не спрашивал. Ты там сиди, никому мне не мне неизвестный человек, сиди, не речь чужие дела, несу свой нос. Вот. Я вампир, да. Вампирич. Да. Всем пока, люблю вас, мои подписчики.